run. Oh, bitch, get out the way, get out the way, bitch. А где тряпочку? <свят> Блин, сейчас серьезно, главное она, <свят> Лох, капец. <свят> тряпочка, это <светло. свят> Какое счастье! Тут есть разломанная машина. У меня была всегда мечта разломать какую-нибудь машину. <свят> это не я. Не, это она была такая уже, если что. Ломать я ее, в принципе не буду, но по ней можно поладить в принципе. Внутрь я не буду залезать тоже. Это <свят> моё говно полное. Проверяем передние амортизаторы. А сама крыша, она уже мягкая, Смотри. Смотрите смотри. Он срется над этим звуком, когда туда наступает. Бампер весь еще. Потрясывается бампер весь уже. Вот почему ветер в самом деле Реально. Предлагаю провести эксперимент. Я буду бить по машине и проверим, взорвется ли она как в ГТАСН АДРЕС. Начинаем. Ты че, дура? Эксперимент не удался. Я пошла. О, ладно, Новый дизайн номеров я придумал. У меня есть идея, что можно кое проверить. Хорошо. проверили тут вообще ее не откроет да <пух> взял просто ручка. отрок нифига не видишь если <пух> ты что сделал а Блин. кому ручку от а, копейки где она а вот а здорово привет <пух> смотри что я тут нашел там ты эту фигню дворник это сейчас от дворника дворник а, теперь... давай еще, пофиг оставь так нашли, рандервер, а нет рейдж, а нет юнити. Нет, это просто движок от копейки. Кто понял, тот поймет. Да так, -то, Блин, ты придурок. Все, я я покопался в движке. А, ты покопался в движке, потом хочешь его еще разломать. Ты просто прыгни на него еще. Ну, в общем, все. Мы пострадали с этим копейки, то могли, И, в общем, все. Видео очень короткое. Ну, сори. Скажи, чтобы этот. Тихо. Просто на... снимай меня, я стою на месте. Okay. Окей. Очень оригинально. А, как в видео, да? <laughs> да.